Здравствуйте! Сегодня мы поговорим про концепцию медицинского бизнеса. Что такое концепция медицинского бизнеса? Это серьезный документ, это часть бизнес-плана. Из чего она состоит? Это очень важные вопросы, и при разработке концепции вы получите ответы на все эти вопросы. Например, кто ваш клиент? Почему он к вам придет? Почему на рынке нужна ваша клиника? Эта концепция даст вам ответ на вопрос, какое позиционирование будет у вашей клиники какие будут конкурентные преимущества, чем ваша клиника будет отличаться от массы клиник, которые существуют сегодня на медицинском рынке, как вы будете продвигать свою клинику, сколько вы будете тратить на продвижение какую позицию вы будете занимать на рынке, чем вы будете отличаться от конкурентов, и каково будет ваше конкурентное преимущество. В чем будет уникальность вашей клиники? Когда вы достигнете точку безубыточности, и перестанете просить деньги у акционера на зарплату ваших сотрудников и когда же, наконец, окупится ваш проект? Это только верхушка айсберга. Все остальные вопросы, а их очень много, скрыты на глубине. И без детальной проработки концепции вам не найти ответов на эти вопросы. И я вообще не рекомендую открывать вам частную медицинскую клинику без проработки концепции. Когда нет концепции, то цели у проекта размыты. И ваши инструменты, которыми вы пользуетесь, они хаотичны и вы не знаете, куда вы идете. Концепция медицинского бизнеса разрабатывается при открытии клиники и даже тогда, когда клиника уже существует. Это может быть доработка концепции. Я приготовила вам подарок. Это перечень всего, что входит в концепцию медицинского бизнеса. Пройдя по ссылке, вы можете получить этот подарок. Желаю вам успешного медицинского бизнеса без осложнений. Подпишитесь на наш канал YouTube и получайте массу полезных инструментов для повышения доходности вашего бизнеса.